Мэма, спасибо за все. Да, я ничего особо и не сделала. А -а -а! Держись крепче! <плёк> Стоп, не надо так быстро, не надо! Меня же снова укачает! Лорна такая старательная. А Мэма, похоже, понравилась. Ну, я бы, конечно, так и не сказал. Всем привет, ребята! Хочу попросить вас посмотреть ролики из нового формата. Ролик про самые сильные техники из Наруто, про лучшие бои в Наруто и самые большие формы девушек в аниме. Ссылки на ролики будут в правом верхнем углу в подсказке и в описании. Обязательно посмотрите и поддержите лайками и комментариями. Ну и можете подписаться на канал, там будет еще много интересных роликов в таком формате. Всем большое спасибо и приятного просмотра! Мы получим оружие в виде белого порошка! Да, если удача на нашей стороне. А я уж и забыл. Я же как-то говорил, что удача, дружочек Сэнку, часто обходит тебя стороной специально, подобрав контрастный костюм и цвет, надела желтую футболку. Это что, футболка Чанк? Обычно ведь не носишь. Так почему сегодня? Я хотела надеть что-нибудь лососёвое, как Майна, но другой одежду у меня.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 Старик Гатлаш в шламе! Заговорился! <связь> О, снова не получилось. Не получилось. Выпей я остынь. Спасибо. Но твоего стакана чересчур, так что сама себе что-нибудь куплю. А? Камачи? Близкие, как всегда, да? Да, только это все ложь. Камачи, а можно лицо попроще? Честно говоря, иногда он бесит. Камачи! Камачи! Шутка, люблю тебя. Что? Это ложь. Точно ложь, я тоже тебя люблю. Фу, гадость какая. Эй, hey, дурака и дурак Б! Что он вам сделал? Мы... Ну, то есть любой хулиган и дебашир в этом районе получал люлей от Фушигура. Ну? Я их избивал. Вот так сухо ты говоришь? Смотри сюда! А куда? Ой, знаете... Иногда нужно отдохнуть от работы. И поработать другим местом. Тоже мне мерзость. Отвратительно. Делайте, что хотите. Что такое, Мейдори? Ревнует? Тогда этой ночью я могу поработать на твоей рецензии. Плевать, что скажут. Я не могу общаться с Канадори. Гештобер. Подожди, Гештобер. Эй, ты что творишь? Гештобер. Я... Я... Пьян. Эй, только не говори... Нет. Поэтому пока я ваш репетитор... Это в прошлом кончить с такими отношениями что о чем ты а ну объясни мне тебя отец надоумел! почему ты так говоришь старик я думал ты мертв не прощу даже если на коленях молить будешь еще и мечи ну, я тебе покажу маньяк озабоченный! Прости, я ими тут воспользовался. Три! Оно а ну, не убегает, трус, чертов! Прилежный, способный. Когда она только начала работать.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 И ты чё, блин, вытворяешь? Все кончено. <звы> Реально что ли? <звы> Он полинял! Плюс ко всему, богатые купцы, умоляющие жениться на их дочерях. Постоянно, да. А... Невероятно, какое-то время вы не сможете выходить на улицу. А? А как тогда в магазин попасть? Поэтому я и сказал, что с этим будут проблемы. Изоляция! На что ты уставился? Ну... Но...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 Дамы и господа, Хина против лин. Кулинарный поединок за сердце лифта. Кулинарный? И как до этого дошло? Да ладно, не надумывай лишнего. Правила просты: кто побеждает, забирает Лихта. Хорошенько прожаренного или не очень, какого угодно. Синтезирование яда. Стоит проверить, как оно работает. Прошипчи молитву, а затем твори, визуализируй. Поехали! Синтезирование! Яда! Что ж, такова жизнь. Не стучись ты так. Чего тебе? Вот. Вы забыли в мастерской.